привет, мужик. Все, теперь думаю, отобьемся. Можи! Выноси, сволочей! А? А! Нашего завалили! Качай, гадов! Что я тебе человеческое, спасибо. Будешь ждени дорогу. Милости просим на нашу базу. Отблагодарим. Возможно еще не все. Все, мужики, отбой. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени?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 себе дороже даже так и сколько стоят твои услуги вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам ну например вынести этих снайперов на нас вали-вали до первой аномалии чего еще тебе надо издеваешься до да встречи тебя при других обстоятельствах я бы а сейчас усталость что-то он сослужился, мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шаст. Все задрало, все и зона эта ваша, и вы, Сталкер, и Сидорович, урод, и тварь эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защити им цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут на или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства вред сходить пробовал, так, чтобы на пузе да между аномалией, или, скажем, сектора зачистить, или за сталкерами по болотам погонять. Козлы! Вечно нами дыры затыкают. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон, и что? Сам живу и другим жить даю, Понял? Слышишь, умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата, офицер? Вот и попробуй на нее прожить, ага. Так вот, за эти слез мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли ими. Так почему мне? Халецкому нельзя. У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Е-парасы, ж какой звезде с одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Обман? Да вы все мне до одного места, швальня уставная. Нарушитель хрена. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие у меня имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. А работа ведь нервная. Вот я ее себе и организую как могу. Компенсацию. А ваши между собойчики мне глубоко пофиг. Хоть глотки друг другу перекрыть. Баба с возу кобыла в курсе дела. Ну радуйся, радуйся. Чего еще тебе надо? Вали-вали, до первая аномалия. Но как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайне их прятал. Хотя. Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть столько двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора.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 Спину держу! Гостинчик. Кушай гранату, родной. Ложись с гранату. Теперь мы расколем эту армейскую крыску. Наемник, возвращайся Подождем на мой. Все, мужики, отбой! Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и Дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, крыса. Я скажу. В доме недалеко отсюда. На чердаке спрятал. Смотри-ка, раскололся. и орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военные дальше блокпоста долго высовываться не будут. чем вы на бартона не друзей положи. Только я и не из таких передряг выбирался. Есть у меня верный якорь, тайничок один. Хочешь узнать, где? Помоги, сталкивай. Передай мне незаметно пистолет. А уж с ним я отсюда выберусь. Скажу как на духу. Тайник в трубе, возле аномальной зоны. Ладно. Земля, говорят, круглая, а с меня теперь причитается. Всех сталкеров тянет центр зоны, всех. Значит, слушай меня. У меня старые карты есть, и по ним выходит, что центр совпадает с тем местом, где была ЧАЭС. Может, просто совпадение, но ты в любом случае намотай на ус. Сейчас это место даже спутники не видят ни в каком спектре. И вообще, говорят, не летают они над центром, может, после того, как пара штук сгорела к чертям собачьим. Правду или пустое болтают, не знаю. Мне знакомый ракетчик по пьянке сболтает. Но мой тебе сын. центр зуба не гляди. Иди, иди, Найо. Че, интересно, да? Ух, как вы все запать. Ух, ух. А даже как отлично все розыгрыш. Come on. Могу если предложить немерено. Одним мы не продержимся. Быстрее, если не нашел, чего искал, извиняй. Наши хвалят. Ты где? Помоги нам, а то будет поздно. Все, теперь думаю, отобьемся.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 I don't know. Есть что-то на продажу?